Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Три часа ночи, звонок в дверь. Муж открывает и спрашивает, ты кто? Я вор. Что тебе надо? Я знаю, у тебя есть золото. И сколько ты хотел? Сто килограмм. А может быть, 105 килограмм? Ну, давай 105 килограмм. Зина, золото мое, вставай, за тобой пришли. <музыка> Мужчина идет, прогуливается, смотрит, а на балконе женщина висит, а молодой человек Отдавливает ей ногами пальцы рук, чтобы она упала. Он кричит, молодой человек, ну что же вы делаете? Это же женщина! Он, нет, это не женщина, это теща. Мужик, «А, -а, а ты посмотри, как эта дрянь вцепилась! Дорогая, я хочу тебе сделать слепок своего члена и подарить его тебе. Дорогой, не забудь прибавить 10 сантиметров, а то получится брелок. Доктор, как моя жена? Ой, выглядит не очень. «Я знаю! Я спрашиваю, что не так с ее здоровьем?» Муж сидит перед телевизором и кричит «Нет, нет, не ходи, дурак, идиот, не надо!» Жена с кухни кричит «Да не смотри ты этот футбол, раз тебя он так расстраивает!» Муж ей говорит, вообще-то я смотрю видео нашей свадьбы. <смех> Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.